Идет дегустация вин. Как обычно, присутствует жюри. Первый встает француз и говорит, если вы попробуете наше бургунское вино, то мужское достоинство увеличится на 5 сантиметров. Женщина из жюри, подскажите, пожалуйста, в длину или в ширину? Ну, конечно же, в длину второй встает немец. И говорит, если вы попробуете наше баварское вино, то мужское достоинство увеличится на семь сантиметров. И снова эта женщина, а, уточните, в длину или в ширину? Ну, конечно же. В ширину. Третий встает грузин и говорит, если вы попробуете наше грузинское вино, пальчики оближешь, то мужское достоинство будет как дынька. И снова эта женщина, а, уточните, в длину или в ширину? Я не знаю, о чем вы, а я о вкусовых качествах.